С моим то немалым ростом, с моими большими габаритами до того угла я должен тянуться реально Вот эта машина, вот этот уровень Он не продает Почему? Он но продает, говорит, антиквариат, налог не надо 100 евро или сколько? 100 евро или 150 евро На этой машине надо ездить вот здесь Вот Я там сидел вполне вальяжно И у меня ноги не достают до сидения, Хватит так утянуться Это конечно аппарат Миша! Вот такого надо было тебе покупать? А не то, что ты приобрел себе мучение на голову вот. Да, посмотрите на ее размер, на ее габариты Вот это и есть С-класс Самый настоящий Самый полноценный На амж дисках Смотрите, не намека на ржавчину Тоже реставрировали ее Крыло перекрашено А, это 300-й мотор Вот это кабан Это, я понимаю, тачка На самом деле легенда. А это говорит, продал уже. Два часа назад. Это у нас авангард. За 40 где-то ушла. Заряженная машина. Люк есть. А? Не понял. Года, вот это штучки у него, слишком все. новые, да он их менял? Ну у него оригинальный километраж, Алексей. у него оригинальный километраж, вот и все, Чего ты удивляешься. Как он их менял? какой то старик на ней ездил, наверное. Ухоженная машина, ты что? Да, я у нее единственное, что плохо, смотри, вот э, дверь крашена очень плохо, ага. и заднее крыло, ну вся страна крашена, это здесь все более-менее, а там вот плохо. Как там... тут наплыв? Ну, так вот его неправильно сточили. Вот, когда выводили из косяк. Здесь будет шпаклевка. Так, а ну-ка. Давай. Так, китаец. Настало твое время. 12. Вот 15, 19. Арки восстанавливали. Понятно. Эльдар, тут арки восстанавливали шпаклевка конкретная Ну да, по-любому ну 26 сращина, Видишь? Да, к сожалению, вот этот процесс уже необратимый становится И вот тут, видно, она по-новому вздувается. Если есть... ухаживать, да, каждый год вот так заниматься 50 это... Ну это здесь, видите, вспучено ну поэтому Понятно, брат, она так да. Не сохранилась Ну нет, не каждый год, ну раз-два года Да, даже раз-два года Примерно. Это, как здесь как будет пара, меньше пара, слой будет. Но тоже будет Так, смотрим дверь. 11 В общем, сторона полностью грунтовалась. Неплохо так. И арки уж поклевывались. вот здесь видим, притерли ее. Сюда выходили уже. Соржавчиной боролись. Вот 15. Ну просто знаете, что плохо есть? Этот классик. Ее не хотят люди покупать. Вот тупо классик не хотят покупать. Так, вот крыша будет оригинальная, я думаю. Прикинь, она, она освеженная. Да, освежали ее, приколись, вот. Ну, полностью перекрашивали. Тут кругом два слоя. Так, смотрим стойки если есть толщиномер, то промеряем обязательно потому что шпаклеванные стойки это очень большое палево это очень-очень опасно купить машину со шпаклеванной крышей или стойками тут все в порядке тут. Такое? А. у них бывает Заниженная, посмотри, какая она заниженная по сравнению с ней. Смотри. Смотри, вот он классик. Смотри вот его стойку. И смотри его стойку. Видишь? А по ходовой тоже есть разница. Видишь? Она намного сам... выше стоит. Разница, конечно, по ходовой есть. У нее заниженный амортизатор, заниженные эти, э, стойки. У нее спортивное все. Смотри, еще отличается. Смотри вот по решетке. Куда он пошел? А что машину закрыл? Так, надо индюк ушел уже с ключами. Смотри, новые тормозные опоры. Новые колодки. А сзади, да, знаю, колодки да? посмотрим. Ну, передние 100% новые. Вон, они не то, что новые, они совсем новые. Сзади. Да, сзади они очень дешевые и меняются. Да так легко, что да, сзади тоже. Это машина хоть то обслуженная. Недавно была. Вот резина плохая, сзади. Менять надо, уже изношенная Какую дорогу нельзя Все 4 на замену Не, это не меняли Это когда короче лобовой меняет Они сюда короче, делают гравировку Вот на эти Типа от себя так, ну Сейчас диагностику сделаем <реклама> Вот жалко Эй, коррозион А то, а то, а то А то, а то, а то А то, а то, я, я, сам 30 километров... что в вопросе... У меня проблемы. Он в Он не бандер. Ну понятно, это аргументы. Че о чем понтуется? Сейчас я ему кипишем не делал, да Так, у него наверное, не будет разъема, да? Он очень много обманул, конечно, начиная. Скажи, Как ты проверишь тут <связывается> Вот <связывается> так. Смотри, снимается. Смотри, посмотри, что, здесь, что надо, или заменили Нет, спор, или... нет, спор нет. он там Я же не говорю потому что машина плохая. Он сказал, что жалчины вообще нету, брат. Не, много а жалчивается. Ну да. Так и взять, ну, да. Они надо. Ей, что, че, проблему не бери? Эй, я сюда приехал, я время потерял свое. Сейчас. Скажи мне аккуратно. Да еле неужто такие бугуны? Что за Агир Нет, я не в и что? Ну просто я говорю так же не бывает. Загир удивился. Они какого-то первый раз э, видимо. Я обману". типа не хочет не брать. А ты приехал за сто километров например? Как это? Что тебе? И русский что ли? Это что? Мальчика побережки что ли чтобы к тебе приехать, твою рожу увидеть и уехать? Так ну бывает, хорошо, так. но тамагав не взяли же блядь. Надо было шапку в кинжал вот. Нет, состояние, конечно, близко к идеальному у Не, она четкая это состояние у Надо по любому посмотреть. вся освеженная было. она покрасили, все, и смотря она не аварии такой нету, не было походу на них. Не было, не было аварии. Я, я, мне очень нравится. Это столько не понравилось, еще чуть не. Ну даже если сделана, она идеально сделана, ничего страшного. Говоря времени не надо мне. У нее <цепь> же, брат. А я сейчас. Пока говорил, я об этом думал, она цепь <связь> здесь. Сказать или не сказать, да? Вышел. Ошибки у меня. Камаз продают. Камаз Черному, да? Да. Давай. Не ездила она. Домой. Ты Давно? копму Купь. Хайде, мама, купь. Ч ⁇ Хайде, мама. Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Масло более-менее хорошее Не самое свежее, но Старое Обязательно проверяйте Расширительный бачок непременно Если в нем есть Намек на масло Сразу уходите, если машина Не за даром продается За какую-то вообще Смешную цену Тебе нравится. нравится? Едем за глазастым. Надеюсь, что все пойдет хорошо, потому что продавец реально неадекватный. То он тест-драйв не хочет давать делать, у него нет, нет номеров видителя. потому что в Бельгии номера с машины снимаются при продаже. И как бы да, она остается без номеров, но это профессионал и у него есть свои специальные номера для тест-драйвов, для поездок на техосмотр. А он говорит, что нету унимает. Ну, покупать машину без тездраева мы не будем однозначно. И если он начнет Елепениться, просто, не знаю, может, хватит у меня терпения его не послать и просто уехать. Потому что два дня не полностью, что потрачено времени немало. Обвиняет нас в том, что мы долго смотрим, там что-то кого-то. А сам ну, лгун. Там у него две машины стояли, видели, наверное, авангард. Я, говоря, его за 4000 продал. А по факту эта машина стоит 400. сейчас в интернете 3400. Как он ее продал за 4, просто остается догадываться. В общем, такой скользкий подавец, прихливый, грубо говоря. И таким верить на слово ни в коем случае нельзя. Да, машина свежая, машина хорошая. Маленький километраж, оригинальный сто процентов, но всякое бывает, и если самое главное коробка становится в аварийный режим и машина не едет свыше там какой-то второй скорости, не переключает, то она просто мне потому что как минимум полторы две тысячи евро даже придется отдать за ее ремонт плюс ко всему может быть проблема со впуском с клапанами ГР с турбиной и так далее, то есть эти вот машины они довольно часто таки глюки выдают в виде перехода в режим SOS или как ModSafe, как называется, ну, правильно, аварийный режим. То есть тупо EBU мотора или, или коробки блокирует обороты и машина тупо зависает на 3000 оборотов в минуту. Так, в общем, посмотрим сейчас на месте. Вчера 4 часа почти потратили на осмотр. Ну, реально человеку ехать такую дальнюю дорогу. И... Да и вообще, в общем, кому могло купить машину и а потом ее ремонтировать? Это же логично. А он там начал, ты там за колеса цепляешься, дебил что ли? Я колеса сказал, что на замену, я ему вообще про них не говорил, он ну, сам себе отмазки от ищет, своему вранью Плюс там по, по телефону сам предложил, главное, что интересное, мы ему не предлагали цену вообще никакую, мы с ним даже не торговались Мы спросили, а торг уместен или нет, и он сразу, подожди, подожди, сейчас тебе все объясню Я не хочу с тобой торговаться, я не хочу, вот там эта машина такая, вот 3200 даешь, забирай по телефону а потом на месте говорят 3500, ну что, ненормальные что ли? Что, что за движение с твоей стороны? В общем, такие типы бывают. Им хоть говорят колонголовые тиши, пофигу. Поэтому посмотрим. Если что-то не так пойдет, просто пошлем и поедем искать Туран, потому что Гусейн изначально искал Туран для себя. Ну, бюджет до 6000, но даже за 6 Турана свежего найти очень сложно. Либо старого по годам до рестайлингового да. старого можно найти с небольшим пробегом но всегда желательно покупать машину рестайлинговой потому что после доработок после выхода новой не модели а нового фаса так называют фейслифт лифт или как там фас до фас по -катуски. у машины дорабатываются все косяки, которые были допущены в предыдущей модели поэтому всегда желательно покупать фейслифт рестайлинг даже даже за тысяч можно конечно найти турана но это случай это недельные поиски в интернете 2 3 5 10 поездок холостую прежде чем ты его возможно купишь а может быть и не купишь поэтому этот вариант замечательный для дальней поездки я всегда говорил что в дальние поездки нужно брать машину надежную как ни в каком другом случае сами понимаете от дома далеко сломался встрял Поэтому Мерседес это самое то да, Ребят, еще один момент вот Довольно часто бывают такие Наивные, либо чересчур умные Либо ну, неадекватные Скажем так, вообще продавцы, которые Говорят, ты там проверяешь Очень сильно, зачем Все же все же нормально Вот это говорить, я 10 лет торгую машинами Ни разу не нужно, так, так проверяли В этих случаях надо говорить Хорошо, вот тебе деньги, но ты их не считай. Самый э, мудрый и правильный ответ на этот вопрос. Почему, зачем проверяешь. Я такого никогда в жизни, мне часто говорят, я никого такого не видел, чтобы так проверяли. Хорошо, вот деньги ты не считай. Мы с тобой в равных условиях. Коротко и ясно. Цену сказал сам, вот 3200 забирайте, все, больше не торгуйте, иначе -то смысла нету. А приехали на место, начал там 3500, все, иначе... Типа не хотите не берите. А вот с такими так нельзя тоже там. Не хочешь, не берите. что, придурок, что ли? Я сюда приехал на тебя полюбоваться или машину купить. Я свое время теряю. Ты нафиг нужен мне. Мне твоя машина нужна. Хочешь, не бери, не хочешь, не бери. Такие разговоры вообще надо сразу пресекать. какой-то он. Видишь, он все продает, что можно. Диски. Он ml но не продает. Велосипеды. Баги. Как баги называют слайты да, или как? Не, не баги. Это... Квадрик, квадрик. Мини-обзор капсулы времени. Это сейчас такая модная тема. Вот даже канал какой-то есть. Ребята э, ищут по всему СНГ машины с маленьким километражом, там с маленьким, совсем с ничтожным э, прошлых лет. Ну, в основном Жигули и там Запорожцы всякие. А тут реально капсула времени только с